Иду окунаться, приходить в себя с утра. А, все, бодряк, закаляемся. Закаляйся, если хочешь быть здоров, закаляйся. Бегают, интересно, у них лапки, вот знаете, они вот так размашисто, как будто бы он кауказец, ящерка такая, она идет широкоплечая. Басик у них тут свой, велосипеды вон они стоят. Ну и, в общем, можно арендовать виллу здесь. Я вот сейчас вот здесь, живу я вот здесь. Обойти весь остров, видите, это все виллы. Ресепшн. Утро очередного дня. Я уже запутался. Ну, мне, знаете, вот в себя приходишь молниеносно. Каким образом? А вот когда ты со своей будки, вот этой вот на заднем плане, <плоди> Встаешь и вот так же, как я, телепаешься сюда. Для того, чтобы окунуться. О, чей-то бокал валяется. Ночью был очень сильный ветер. Прям очень. Я даже думал, не думал, что здесь такие ветра. А вон они, крабы, гады. Нарыли норок. Иду окунаться. Приходить в себя с утра. Как говорится, разница у нас. С Москвой два часа. И получилось так, что здесь вот сейчас... В 7 утра, вот я проснулся, а получается сейчас по-московски это, короче, 5 утра, правильно же, да, если минут два. Ну да, там 5 утра, начало 6 О, бешеный крабьёк уже с утра шагает. Дружно в ряд, это отряд. Секотина, куда делся? Да убежал. Ай, блин, вот проблема сейчас опять начали немножечко по кораллам пройти. Ничего, я сейчас быстро все это преодолею. О, Нормально, сейчас мы... Кривую, спаную, рожу разбудим. Заходим, заходим, заходим. Тут скат заплывал, акулы мелкие, небольшие заплывали. Прямо вот сюда вот заплывают, вот эту заводь. Отлив, смотрите, да? Отлив произошел. Сейчас вода еще немножко отойдет. Вспоминаем, днем вода у нас высоко. Сутречка, она у нас отходит. И вот вот этот пирс, он сейчас полностью оголится, включая вот эту нижнюю часть его. Все. Я пришел приходить в чувства. Для этого надо занырнуть. А -а -а, Кажется, что холодно, но на самом деле это тепло. А -а, надо надеваться, иначе быстро обгорю. Только более-менее от загара, от обгара более-менее пришел в чувство. Все, бурашки, бурашки. Нормально все, жить будем. Теперь надо окунаться со всей своей, своей кривой башкой. Фу. Фу. А, все, бадрик. Закаляемся, закаляйся. Если хочешь быть здоров, закаляйся. На. Уже со счету сбился. Пятый день пошел или шестой. И, знаете, это как в той песне Сектор Газа. Делать нечего, все, ли, все сидят на веселе. Вот, вот, примерно такая же фигня. Только все сидят не на веселе, потому что алкаш-бар от нашего места, он далеко. Все сидят вон на этих шезлонгах. Сейчас вот пришла уборка. Ребята на велосипедах приходят, занимаются уборкой. Ну, как и в любой системе отельной, если вы оставляете доллар или два, если хотите, чтобы у вас был битком холодильник, оставляйте с утречка, там, грубо говоря, с утра до обеда у себя, ну, грубо говоря, два доллара, и у вас вместо там одного-двух пива будет 4 пива. Там вместо одной колы будет три колы. То есть персонал вам будет битком набивать холодильник. Я думаю, этот трюк все вы знаете прекрасно. Ну, реально, это вот, смотрите, все это вот, эти коралловые отложения, все из них здесь везде. Это и строительные материалы, это и остров, это, это все вообще совершенно. Вот они цветочки. То ли магнолия, то ли не магнолия, до конца непонятные Везде и повсюду. Идем, гуляем. Я иду, в общем, в сторону бара. Там же у нас бар, там же бассейн. Скажем так, я из села выбираюсь в город. Потому что остров, как я сказал, за 30 минут можно обойти полностью по кругу. Ну, может не 30 минут, может 40. В зависимости от того, как идти. И если долго не задерживаться на алкаш-баре. Я, как правило, там захожу. Коктейльчик. Очень классный арбузный сок здесь наливают. Прямо он безалкогольный. Это натуральный, свежевыжатый арбузный сок. Вообще, на самом деле, такая ящерица бешеная. Ящерица вообще шумоголовые. Нереально. Они бегают. Интересно, у них лапки, вот знаете, они вот так размашисто. Как будто бы он кауказец, ящерка такая. Она идет широкоплечь. Ну и задние ноги тоже самое. Вот так вот колесом. Это надо видеть просто. Они такие странные ящерки. И разные. Так, ну короче, ближе к делу. Здесь есть приват-виллы. Вон они. С той стороны, с этой стороны я не зайду. Очень интересные приват виллы, но они не у моря. Они, получается, как домики на территории острова. Я так подозреваю, что в них живут собственники, возможно, или может быть их какой-то системе сдают. Вон они там, у них своя даже детская площадка. Видите, за этими кустами приват вилла. Виллы там их четыре штуки на острове я этот остров отель называю отель называется Адаран, но я и остров называю тоже Адаран, короче какая разница, когда весь остров занимает занимает просто один, да, один отель отель Адаран <сёк> вон они, супервиллы, приватвиллы у них свои детские площадки у них, ну давайте я в их сторону пройду немножечко, у них свой бассейн, пусть и небольшой вот с этой стороны, если подходить к этим виллам вот они, детские площадки Здесь же у них кухни. Ну, чисто такой дом на Мальдивах. Реально, вот тут дом, как в нашем, грубо говоря, понимании. Euh, несколько домов, получается, 4 штуки. Вот у них даже детская площадка своя, как я уже говорил ранее. Там все в таких стилях. Вижу, что вещи там вот висят, сушатся. И там кто-то есть. А тут телепаюсь я. Очень уж они меня ждали. Смотрите, дерево какое. Я когда-то в детстве видел фильм ужасов про дерево. Дерево, которое... Вот такой же примерно поедало маленьких детей. Вот. Это вот одна часть виллы. Вот так. Там другая часть виллы. Глубоко, наверное, ходить не буду. Судя по всему, нельзя. Возможно. Вот, видите, у них здесь вот распространены вот такие качели. Это вот металлическое. Вот оно вешается. Поликарбонат, но под калибр... поликарбонатом не жарко. Кухня. Бильярд накрыт попробовать может быть вот так вот пройти через виллу Так, вот видите басик у них тут свой велосипеды вон они стоят ну и в общем можно арендовать виллу здесь если кому-то у кого-то есть желание ну арендовывать их я думаю надо наверное если люди сюда приезжаются с одной большой семьей где вам нужно квадратов 300 даже море может быть особо не важно, потому что все домики одноразовые, вот эти вот однодомичные, дуплексы или однодуплексы, ну вы видели, да, в котором я живу, которые все вокруг острова вот так вот тук-тук-тук-тук понасованы. И вот, если вам надо что-то побольше, то вам, как говорится, вот такую виллу. Можно снять отель Хадаран. Надоело идти по той дороге, пошел я по этой очень красивый вечером, Весь остров полностью подсвечивается. Вот полностью подсвечивается, как есть. Везде у нас элементы подсветки. И все это светится. Так, теннисный корт. Любителям большого тенниса. Ну или маленького тоже. Можно неплохо поиграть. Мария Шарапова, наверное, тут тренируется. Ау, ау, ау. По утрам, да, слышал эти слова. Только, как правило, тут я что-то не видел. сильно там много народу. Вот сколько тут уже дней 5-6. И видел здесь... Ну, максимум, может быть, раза три. Грубо говоря, три команды за все это время. Короче, большой пенис здесь не пользуется спросом. <как> Баньян ресторан. Они его так называют. Баньян. Вот. Это туда шведская линия. Баньян. От ресепшена. Вот это ресепшен, а вы отсюда, вон туда, идете как раз употреблять. Здесь почему-то, когда люди заселяются, оставляют свои эти, чемоданы. И потом приходят... На электрокару грузят ваши чемоданы и увозят. Так, проходим. Иду в сторону бассейна. Я последний раз там завершил свой обход острова. Буду продолжать обход острова. Хотя, если честно, да, обеда осталось немного времени. Поэтому у меня мало времени. Так, давайте-ка еще раз. Сейчас уже я по, вот, ориентируюсь. Вот сам остров. Смотрите. Я сейчас... Так. Вообще неправильно. Неправильно сделано. Я сейчас вот здесь. Да, я вот сейчас вот здесь. Живу я Вот здесь. Обойти весь остров, видите, это все виллы. Ресепшн. Вот это, я считаю, городом, а вот это все деревня. Здесь еще у нас виллы расположены. Здесь футбол. Это теннисный корт, куда я заходил. А вот здесь виллы вообще не прорисованы. Вот эти виллы, где я был, приватные. Здесь у нас серф виллы. Серф интересный. Это причал. Ну, если честно, вот тут я тоже ни разу не ходил. Вот здесь плавать нельзя, потому что тут могут быть акулы. А акулы на самом деле здесь есть. А вот здесь разрешено, вот, вот так вот, это здесь мелководье, здесь безопасно можно плавать, чтобы тебя, как говорится, какая-нибудь сракула не загрызла. Магазин Марина Blues. Так, пойду употреблю какой-нибудь арбузный сок и буду газовать отсюда, завершать обход острова. А то что-то я уже который день его никак не завершу, хотя тут идти-то, как говорится, далеко ходить не надо, все рядом.